Криптовалютная биржа Binance. Рад всех приветствовать. Огромное количество существует централизованных бирж, где можно торговать криптовалютой, но наверное на текущий момент нет ни одного трейдера, у которого бы не было э, аккаунта на данной бирже, бирже Binance. Если у кого-то еще нет, то я надеюсь, что после данного видео вы обязательно по моей реферальной ссылке перейдете на данную биржу, зарегистрируйтесь и получите дополнительную скидку на комиссию по реферальной программе. Постараюсь быть кратким, но боюсь, что данной биржи потребует много времени, чтобы пройтись по хотя бы даже самым основным ее возможностям. Итак, биржа Binance, давайте начнем. Какие основные особенности данной биржи, чем она отличается? Биржа очень молодая, это 2017 год, зарегистрирован на Каймановых островах. Это биржа, которая потребует от вас верификации и, скорее всего, вам придется ее пройти. Есть как приложение для телефона и есть компьютерное приложение, где можно через браузер торговать. но ну, Я не сторонник телефонных торгов, потому что дополнительную ну, информацию нужно видеть, если вы торгуете по графикам, то, конечно, нужно смотреть график на большом мониторе, это улучшает ваши показатели однозначно. Присутствует русский интерфейс. Технически это очень крутая биржа, все отлично работает. И один из самых высоких уровней безопасности. Постоянно требуется дополнительный смс, даже если я перегружаю браузер. В отличие от других бирж, вроде бы иногда это напрягает, но это дополнительная безопасность, которая может в случае взлома биржи, попытки точнее взлома биржи, может спасти ваши средства. Вполне адекватные есть комиссии и даже ну, есть отрицательные комиссии. Можно будет посмотреть в каких случаях это есть. Поэтому мы пройдемся посмотрим. Это самые крупные по капитализации обороту биржи. И в принципе здесь достаточно монет для того, чтобы выбрать то, что вам нравится торговать. И огромные возможности помимо торговли, которую я постараюсь кратенько рассказать. Но есть такая ложка дегтя, что на текущий момент есть ограничения для резидентов из России. И здесь ограничено наличием 10 тысяч евро на счету. Но поскольку не рекомендуется хранить все на бирже, все основные средства, то просто можно держать какую-то определенную сумму для торговли. Остальные выводить в свои личные кошельки. И здесь очень такие лайт варианты блокировки. Я знаю криптобиржи, которые, скажем, в Великобритании, которые просто блокировали возможность вывода. Здесь Binance дает такой лайт вариант. Вроде бы заблокировали, но дает 3 месяца для того, чтобы спокойно эти активы вывести и перевести на другие другие там кошельки, на другие биржи, пожалуйста. Никаких таких жестких ограничений по драконовских нет. То есть очень лояльно относятся данной бирже. теперь откроем сайт coinmarketcap и посмотрим проверим рейтинг данной биржи итак входим exchange и нажимаем посмотрим смотрим спотовую торговлю биржа номер один Binance вот по рейтингу она здесь тоже на данном сайте занимает просто максимальную позицию 9,9 смотрим по количеству так Теперь переходим на деривативную биржу. И снова Binance здесь идет ну просто с огромным отрывом. То есть здесь а, прекрасные возможности для торговли. Значит, такое количество а, пользователей это неспроста. Я смотрел отзывы на независимых источниках и в принципе по Binance достаточно хороший у нее рейтинг. Очень мало на нее жалоб. Но жалобы всегда будут при такой огромной популярности данной биржи. Но все жалобы они в основном связаны с тем, что люди не умеют обращаться с криптовалютой, что-то неправильно вводили, выводили. А принципиальных каких-то вот важных замечаний, которые бы бросали бы пятно на данную биржу, по крайней мере, я не нашел. Сам с данной биржи работаю. И все там пока на текущий момент достаточно круто. Ну, по каким параметрам оно может уступать? Ну, наверное, возможно... На спутовой торговле здесь, ну, не столько монет, сколько, возможно, есть на других биржах. То есть, есть вот монеты, на которых, есть точнее биржи, на которых больше монет залистина. А, то есть, э, вот Гейт, э, там Кукоин, который я рассматривал, там, конечно, их побольше. Но этого более чем достаточно, чтобы торговать там вот сколько. А биржа Binance, она тоже где-то здесь недалеко присутствует. Ну, достаточно так, около 400 монет. Вполне нормально. Теперь основные фишки, какие есть на Binance. Ну, главой является Binance очень известная фигура Чанпен Джао. И одно из таких бонусов это действительно безопасность платформы. А следующая данная платформа построена на Ethereum Virtual Machine и поэтому поддерживает основные инструменты, связанные с эфириумом платформой. И это позволяет ее ну, достаточно много а, различных проектов интегрировать а, с платформой Binance. А есть платформа для пресейлов а Binance Launchpad, а, на которой периодически выходят интересные проекты и очень такие серьезные проекты листятся, которые давали там вот последний там недавно был проект, который давал свыше 300 тысяч иксов. Это очень круто. Есть Binance Академия, это огромное количество обучающих материалов, и даже вот если в интернете ищете какую-то информацию по блокчейнам, по криптовалюте, очень часто попадаешь как раз вот на ролики, на описание от компании Binance. То есть все здесь достаточно круто. Все же эти подсказки можно смотреть, ну и изучать, изучать вот эту информацию можно до бесконечности. Очень много полезных вещей здесь присутствует. NFT marketplace есть. Я эту тему не касаюсь, пока в ней не сильно понимаю. И мне кажется, это немножко на текущий момент такая раздутая тема, потому что ну, сложно оценить, почему вот этот NFT должен стоить там 1000 долларов, а не 100 долларов. Это пока для меня загадка. Возможно, кто-то разбирается. Не буду комментировать. Здесь широкие возможности для всевозможного стейкинга, фарминга и зачастую проценты получаются выше, чем на, скажем, бирже, которую я разбирал, типа Bybit. То есть здесь и возможности по вводу, выводу валюты, ну все как бы, то есть немало интересного есть. И, собственно, наверное, это вот именно поэтому данная биржа самая крутая и по спотовому, и по деривативному обороту. А все это неспроста. Давайте смотреть, как все это устроено, как с ней работать. Ну, по поводу регистрации я не буду говорить. Ничего особо сложного нету. Единственное, с чем у меня, например, возникла проблема, это с верификацией. Мне пришлось все-таки несколько раз пересниматься там. Перефоткаться со своими документами. Но в конечном итоге техподдержка работает. Все отвечает. Э, все тоже на высоте. Э, быстро отвечают И вопросы эти все-таки решили. Проблем нет. Я верифицировался. И на данной бирже спокойно могу работать. По меню давайте пройдемся. Э, купить криптовалюту. Ну, вот здесь пополнение с ну Но вот на текущий момент э, P2P торговля самый такой оптимальный вариант. То есть вы, мы сюда заходим. Ну, я уже по обзору, когда Bybit делал, подробно здесь показывал. И можем здесь купить или продать определенные, соответственно, токены и начать торговлю. Ну, на этой бирже, кстати, вот очень удобно и будут дисконты, если мы, например, заведем сюда стейблкоин от компании Binance. То есть Binance USD. Вот часто именно вот на этой бирже, наверное, имеет смысл использовать его, хотя в большинстве случаев на других биржах, если вы работаете, то из USDT более универсальная вещь, а вот на данной бирже Binance USD, там есть некие привилегии по комиссиям, которые можно использовать, используя применяя его вот данные стейблкоин. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Возьмем банк тиньков, ну возьмем SOP, например, полторы тысячи. Рублей попробуем завести. Посмотрим. Binance USD. 77.47 предлагается. А давайте USDT посмотрим. Запоминаю там 76.60. Ну да, видите, USDT получается в данном случае выгоднее купить. Да, на рубль почти дешевле. Ну да, тогда, наверное, имеет смысл завести именно USDT. -шко. Ну вот когда я вел полторы тысячи, здесь получилось 7.707. Чистенько. Ну-ка, Binance USD. Давайте посмотрим. 7707, 7747. Ну, разница на самом деле небольшая. Ну, давайте тогда наш родной известный USDT. Если что, его можно всегда на другую биржу перевести. Да и конвертнуть не проблема из одного стейбла в другой. Итак, 7720. 7710. Давайте мы его купим. Я хочу оплатить полторы тысячи и получу 20 USDT токенов. Я нажимаю купить и появляю, получается информация о бордере. Так, я выбираю Тинькофф и через свой банк просто пополняю вот данную банковскую карту, которая указана. И после перевода нужно нажать клавишу оплачено. Давайте я сейчас сделаю, а потом продолжу запись данной видео. Я сделал перевод, после этого нажимаю оплачено далее. ОК и подтверждаю оплату. Все, теперь какое-то вот ожидание перевода криптовалюты продавцом. Когда она будет завершено, на моем аккаунте появится 19,45 USDT. -шек. Обратите внимание, что здесь вот как раз подтвержд... уведомление, что в связи с ограничением со стороны ЕС общая сумма не должна превышать 10 тысяч евро на балансе. Это вот нужно проверять, когда вы заводите свои средства. Ну, вот, появилось сообщение, ордер завершен. Теперь давайте обзор кошелька и смотрим. Переходим в обзор кошелька. Смотрите, сколько здесь всего. Здесь основной аккаунт. Кошелек попадает сначала на пополнение. Основной аккаунт это для спотовой торговли. Дальше кросс маржа, изолированная маржа, фьючерсы фьючерсы за USD, фьючерсы за монеты, Он аккаунт, традиционные опционы, сторонние кошельки. Сколько всего здесь аккаунтов? Вот помните, если кто смотрел по Байбиту, там было, конечно, попроще. Меньше было вот различных кошельков. Так, пополнение. Вот он здесь сюда попали. Давайте вот сюда жмем и смотрим более подробно. Так, вон какое количество мне здесь всяких остатков. Так, ну вот сюда попали мои монеты. Был, видимо, какой-то остаток у меня. Так, BNB у меня здесь есть. BNB это нативная монета данного проекта. За данную монету можно фармить вот различные пресейлы. Можно, кстати, ее стейкать. Можно за нее торговать. То есть, это монета данного, данной платформы. Binance USB, USD это стейблкоин данного тоже проект от компании Binance но самый вот удобный, популярный у SDT, потому что он есть на всех площадках, вот Binance, USD на многих площадках просто э, вам там не пригодится вы их туда не сможете пере, перевести, ну точнее перевести, наверное, может быть и сможете, а торговать за Binance USD там не получится так, USDT есть, все и мы его сейчас так, сейчас давайте смотрим Перевод нажимаем и переводим, давайте, со счета пополнения. Так, из, ну хорошо, фиат и спот мы переводим все USDT. Подтверждаем. Делаем обзор кошелька. Смотрим, монеты должны туда перейти. Так, все, вот на основной аккаунт попали. Так, вот они здесь есть. Так, и, соответственно, все переводы внутри платформы вот между этими всеми аккаунтами бесплатны, поэтому здесь не переживайте, если вы что-то не, не туда, куда-то перекинули. Так, ну давайте а, по порядку. А, посмотрим вообще все меню, которое здесь есть. А, не знаю, единственное, вот, что у меня почему с Binance, постоянно меня из русского выбрасывает а, в английский. Не знаю, видимо, считает, что я, может быть, из-за а, VPN, что считает, что я за границей где-то нахожусь. Так, меню «Купить криптовалюту» мы рассмотрели, а теперь рынки. Рынки – это все монеты, которые здесь торгуются. Здесь споты в рынке, фьючерсные рынки. Вот смотрите, здесь есть такие в центре внимания новый листинг. Здесь можно посмотреть, какие монеты недавно были залистины здесь. Я, кстати, вот принимал участие в фарминге GAL Project Galaxy вот этой монеты. Ну, сейчас вот они по 15 долларов торгуются. Видите, изменения за 23 часа плюс 946%. Вот так вот бывает. Есть лидеры роста, есть монета с максимальным объемом. То есть так удобно. Ну и здесь можно, соответственно, нужную монету там вот... Давайте посмотрим. А любую какую-нибудь первую на ум придет. Например, Солана. Так, но он не в новом листинге. Вот а все криптовалюты. Вот здесь, да, пожалуйста, вот Солана, она найдена. С рынками понятно. Теперь давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Торговлю, деривативы пока оставим. Здесь есть NFT. Я данный, данного раздела касаться не буду. Я уже говорил, что пока в эту область я не лезу слишком. Очень много всего есть в криптовалюте и все охватить совершенно невозможно. Есть раздел финансы и вот раздел EON здесь, который я использую. Здесь есть возможность положить на деп депозиты на ваш аккаунт крипто, различной криптовалюты ну много всего здесь есть фарминг ликвидности фарминг ликвидности тоже я здесь участвовал и давайте посмотрим по-моему какую-то пару да, вот пару у USDT я здесь заводил какую-то ликвидность и вот видите, вот нативный токен BNB данного проекта и вознаграждение выплачивается в нем есть здесь еще а, пулы, куда вы можно положить а, свои монеты, чтобы а, участвовать в майнинге, поскольку сейчас ну, для одного человека, как бы для простого смертного это достаточно дорогое удовольствие. Есть здесь бивалютные инвестиции, а, стейкинг, а, очень интересная тема вот, автоинвестирования, а, кому интересно может быть этим заняться, то есть вы задаете некую программу, стратегию, по которой платформа будет автоматически ваши монеты инвестировать, докупать в какие-то определенные там, ну, примеру на биткоин будет инвестировать периодически в течение какого-то времени. Далее стейкинг, ну тоже аналог фактически депозита, я не знаю почему это разделено здесь ну на всех вот платформах я смотрел везде все по-разному, разные. вот например, лаунчпад на Байбите, он почему-то в торговле находится, а здесь вот лаунчпад отдельно и сейчас как раз вот проходит, а, уже я начал сегодня торговаться а, вот этот новый токен а, Project Galaxy. И я там участвовал тоже вот в фарминге. А, тут можно было завозить различные а, активы, различные монеты, стейблкоины, кейки или BNB. И здесь начислялись некие... А, Монеты ежедневно распределялись, и вот еще фарминг в течение 30 дней будет доступен. Хотя после листинга, который произошел через приблизительно неделю, уже не меньше монет, чем до того, как монета еще не была залистена на бирже. И плюс тому, до листинга на бирже было гораздо больше распределялось вот этих монет. То есть ну, Тут нужно в лаунчпадах разбираться отдельно. И все эти проекты серьезные, с серьезной перспективой, то есть на будущее они просто там однодневки. Вот, тут всего гораздо больше, и если там сравнивать там с той же биржей, там Bybit, там KuCoin, то здесь ну, на порядок больше всего, больше всяких возможностей, куда положить там под какие там стейкинг, там на бессрочный или на определенный срок. А, то есть тут надо смотреть, иногда интересные предложения появляются, интересные проценты по различным а, криптомонетам. Тема совершенно отдельная. Но то, что вот на бинансе все это здесь круто, это действительно так. А теперь давайте по торговлю. По торговле. Здесь вот просто есть фарминг, обмены просто. Но мы как трейдер будем сейчас... Ну, меня, в частности, интересует вот торговля. Давайте сейчас посмотрим спотовую торговлю, а потом перейдем к торговле деривативами. То есть здесь заходим и, собственно, здесь видим все, что и на других биржах. Но вот если вы хотите какую-то монету купить в целях инвестиций, вам, конечно, нужно не на деривативной бирже, а покупать биржу на вот спотовой бирже. То есть вы покупаете монету за наличный, и она уже становится ваша. Вы ее можете эту монету выводить на другую биржу в свои кошельки, и она, собственно, ваша. Так, несколько типов ордеров. Лимитированный. Выставляете по определенной цене. Вот здесь вот слева стакан есть. Снизу вот здесь есть спрос. Зеленым те, кто хотят купить. Сверху а цены, по которым хотят продать. Вы, соответственно, вот выставляете лимитит. 36, вот давайте 200. 36, 200 вот ставим. 200 по этой цене. хочу купить. Ну, у меня здесь одного биткоина, конечно, не хватит. Столько денег. Вот максимально. Так, вот я могу здесь вот узунок поставить 100%. Вот 100%, вот такое количество биткоинов я могу на свои средства сейчас купить. И здесь сразу учитывается комиссия. То есть комиссия, которая с нас удержится, и порядка они, ну, тоже порядка 0,1%. В общем-то, спотовая комиссия, она чуть выше, чем на деривативах. И она приблизительно 0,1%. Это плюс-минус на многих биржах, на которых я уже смотрел. Если по рынку, то вы сразу а, фактически покупаете, и тут же у вас будет ордер исполнен. И может быть это а, стоп лимит заявка, когда вы выставляете некую цену стоп, и когда до этой цены доходит рынок, то в этот момент срабатывает лимитированная заявка. Вот, например, я могу поставить стоп 36 500. И когда до нее дойдет цена, у меня выставится лимитированная заявка по определенной цене и с тем количеством, которое я там э, захочу задать. Вот чем отличается. Так, вот сейчас на 50 процентов, на половину своих средств, которые у меня есть на аккаунте, я выставил, нажимая buy, у меня появится вот этот, это э, лимитированная заявка. Так, стоп, цена 36500, э, лимитированная цена, количество, общее, все, я подтверждаю и заявка попадает. Вот сюда Вардира, вот он у меня стоит, цена, покупка, количество, все, общее количество, и вот триггерная цена, то есть цена срабатывания стопа. Все, я его удаляю, все, стоп-лосс удалил, все, опять у меня ничего никаких заявок нет. Ну, в большинстве случаев я использую не стоп-лимит для вот покупки каких-то. Этих я использую выше лимитированные заявки. По комиссии разницы а, лимитированные или по маркету нету. На спотовом аккаунте, а вот на дериве, деривативном аккаунте там будет разница. И там всегда а, там разница уже будет. Спотовую торговлю мы рассмотрели. Давайте теперь перейдем к маржинальной торговле. Итак, маржинальная торговля. Ну, вот здесь везде есть понятие так, первоначальной маржи. то есть Здесь маржа, которая у вас а, фиксируется. Потому что маржинальная торговля – это торговля с плечом. И есть некая минимальная маржа поддержания позиции. То есть, когда при какой-то цене ваша позиция будет полностью ликвидирована. И это нужно понимать, когда вы торгуете с плечом. То есть, вот смотрите, начальная маржа – это цена на количество, деленное на плечо, которое предоставляется. То есть, если цена актива 100, вы покупаете 10, то делим на 10 плечо. Вам достаточно 100 долларов, чтобы открыть позицию на 1000 долларов, то есть вот 10 плечо. Если плечо больше, то ты, вы можете на эту же сумму открыть еще большую позицию, но это увеличивает ваши риски. Вот с маржинальной торговли, если вы, то, что я вам сейчас рассказал, вы не совсем поняли, вам нужно предварительно обязательно посмотреть, что такое маржинальная торговля и какие риски при маржинальной торговле. Также на деривативной бирже есть понятие комиссии мейкера и тейкера. Тейкер – это тот, кто берет по рынку. Мейкер – это тот, кто встает лимитированными заявками в стакан и, соответственно, увеличивает ликвидность данной биржи. Это выгодно, поэтому комиссия мейкера всегда будет меньше, чем тейкера. И я, кстати, смотрел вот на Binance. Заходил, смотрел здесь вот торговля фьючерсами и вот увидел такую интересную вещь, что мейкер за торговлю за Binance USDT может получать здесь вообще отрицательную комиссию. Ну здесь видите обычный пользователь, тут достаточно большой лимит, но биржа маленькая, и соответственно большинство тех, кто смотрит это видео, все-таки будут относиться к обычным пользователям. VIP это уже должно быть баланс больше чем 25 BNB и больше 15 тысяч долларов, 15 миллионов долларов на счету, вот тогда вы, точнее не на счету это объем торговли за 30 дней. Ну, в общем-то, для активных пользователей, может быть, это немного, но не для всех это, наверное. Не каждый таким оборотом может похвастаться. Все-таки биржи крупные, ну и, конечно, и VIP-участники здесь крупные. Там VIP-9, это уже вообще там круто, ну и, соответственно, там у них комиссии становятся выгоднее намного. Вот эту информацию можете проверить при торговле фьючерсами. Чтобы здесь торговать фьючерсами, нам нужно перейти на деривативную биржу. Давайте вообще перейдем вот сюда на фьючерсы. Баланс у нас здесь нулевой. Давайте мы сюда а, сделаем перевод. Вот смотрите, я опять на английский язык попал. Ну ладно, не проблема, на русский переключимся. Мы делаем перевод из Fiat а, а, и Spot. У нас как раз там есть а, торгуют а, УСДТшки. Вот мы все ставим, все и переводим, переводим на фьючерсы. Все, подтверждаем. Все, здесь перевод моментально делается. Все, теперь можем торговать. Переходим USD фьючерс. То есть здесь вот эта торговля фьючерсами за USD. А вот здесь торговля фьючерсами за монеты. То есть когда у вас обеспечением является монета. Ну, здесь огромное количество разных возможностей. Но ну, вот самое простое. Это нужно начать что торговлю бессрочными контрактами за USD, вот Bitcoin, BNB USD, BNB USDT. Давайте вот сейчас вот выберем BNB-USDT, BNB-USDT, и сейчас я открою здесь, например, какую-то позицию. Заявки все те же: лимитированные, рынок, стоп-лимит. Но единственное, что на данные. Деривативы э, биржи, соответственно, есть смысл использовать вам, конечно, заявки мейкера, то есть лимитированные, чтобы вам дешевле была обходилась комиссия. Значит, э, здесь выставляется плечо. Плечо можно уменьшить. Я не рекомендую большие плечи, большими плечами начинать. Вот давайте десятое плечо. Это вообще вот, ну, более чем достаточно для того, чтобы торговать. Плечо здесь выставляется на каждый конкретно э, контракт. И здесь сразу, если вы вот этим торгуете, так, BNB, так, так, беспрочный BNB, BNB у вот сразу вам рекомендую. Так, вот сейчас мы их поставим сюда. Вот, поставили сюда, выделили звездочкой, и, соответственно, они у вас будут в избранном, чтобы их легко было найти. Опять же, вот здесь вот не забывайте, что если вы какой-то график, вот здесь случайно нажали крестик и закрыли, вот это вот иногда возникает большая проблема, как его обратно вернуть. Если вы так сделали, не переживайте, заходите сюда в настройки, И видите, здесь вот у нас график отключен. Мы его подключаем. Избранный у нас можно отключить, подключить. Quick Trading тоже подключить и отключить. То есть вот некоторые настройки, биржевой стакан сделки все это вот здесь включается так рынок вот рынок то есть какие-то вещи можно включать и отключать вы соответственно сами уже можете под себя настроить как вам удобно время допустим одна минута выставляем и давайте вот зашортим финансу sd лимитированные заявки можно выставляем так здесь последняя цена давайте 30 376 30 сделаем 30 лимитированная заявка количество давайте откроем на все 100% то есть на 0.54 BNB то есть мы купим 0.54 точнее продадим BNB и давайте продать шорт. все так вот первый раз я торгую на фьючерсном здесь аккаунте и мне предлагают пройти тест. Ну, давайте вместе с вами его пройдем. Какое следующее действие надо предпринять, если мы разместить ордер? Если вы не можете разместить ордер. Проверить сетевое подключение, сделать скриншоты. Так, для каждого ордера существует ограничение по максимальному размеру. Для получения такого... Меньше нужно сделать ордер. Какой из следующих... О, здесь 14 аж вопросов. Ну, давайте быстро пройдем. Какое следующее описание стоп-лимитор является правильным? Вот так вот. Какое следующее описание прибыль убытка является правильным? Так. Какой максимальный размер убытка при торговле фьючерсными контрактами? Конечно, можно все потерять. Какую монету можно использовать в маржи для фьючерсов CoinMargin? Базовый есть. Какая цена используется при ликвидации позиций фьючерсов? Цена маркировки. Комиссия по фьючерсным контрактам рассчитывает следующим образом. Здесь второе. Десятое. Здесь по ликвидации баланса помимо потери позиции занимается комиссия за ликвидацию обеспечения. Так, Одиннадцатый. Какого поведения следует избегать при торговле фьючерсами? Следует избегать. Вот это вот нужно избегать. Чтобы продолжить торговлю, я, вот это здесь второе нужно. Я несу риски. Сетевые задержки системы сбойки могут вызвать перебори и в работе сервиса. Binance не несет ответственность за любую ущерб или убытки. Да, он не несет. И последний вопрос. Если обслуженный Binance прорывается в какие-то вы можете использовать функцию «Закрыть все позиции». Да, все верно. Отправить. Ну, вот видите, мы отметили с вами на все вопросы, и вы тоже их можете пойти. Данный тест. тест и теперь вы можете, мы можем торговать. И вот теперь у нас давайте мы продаем. А пока мы, соответственно, долго готовились, у нас все уже цена-то у нас без нас ушла. Так, давайте 74. Давайте 50. Вот мы сейчас поставим на 100%. И продать шорт. Так, смотрим открытые ордера. Продать по 376. Так, цена. Так, а я 3... 376. 376.30. О, это очень большая цена. 373. Давайте это мы снимем. Так. 37. Давайте вот так вот. Продать шорт. Так, и наша позиция сработала. Мы продали. И у нас открыта, соответственно, позиция. Смотрим наш профит. Мы потихонечку начинаем зарабатывать. Цена катится вниз. И давайте сразу поставим лимитированную заявку по 372, например. О, Опаньки. Вот это я наторговал тут. Ладно, история ордеров. Ну вот случайно я сейчас не разобрался, закрыл позицию. Получилось, что я продал по 373.70 и купил по 373.15. То есть вот небольшая, небольшой профит у нас получился. Давайте переключимся в режим Trading View и попробуем еще одну сделочку совершить. Так, вот мы сейчас поставим лимитку на продажу Открытые ордера. Еще раз давайте попробуем. И как только она сработает. Так, стоит она 370, 375. Стоит. Вот она, мы видим точечку здесь. Но, к сожалению, я не вижу ее. Все, она сработала. Появилось, попал все это. Открытый ордер попадает в позицию. К сожалению, я здесь здесь я не вижу лимитки на, графику, на графике. Не очень удобно. Так, это закрытие позиции. Так, вот Take Profit, Stop Loss вот здесь нужно выставить. Давайте нажимаем сюда. Так, Take Profit, Stop Loss. Давайте пос... давайте Take Profit поставим 374. А Stop Loss 377. 379. Все, вот так вот у нас будет приблизительно. Все, мы видим здесь наш 374 профит и 379 наш стоп-лосс. Вот, смотрим. Ждем теперь, когда у нас сработает либо стоп, либо профит. Цена ликвидации мы здесь видим 410, то есть ну, достаточно далеко у нас. Плечо у нас, соответственно, получается 10, достаточно далеко ликвидация. Надеюсь, что у нас раньше сработает профит. Здесь можно также 4 графика вывести, один график, вот 4 графика, можно здесь дополнительно вывести и переключать их, вот давайте сюда мы выведем вот следующий, и соответственно переключая график, вот здесь активный график, я делаю один видимый, один график. Все, отлично, ну и ждем результатов исполнения. Я здесь подробно не останавливался на э, марже перекрестная. Вот давайте смотрим сейчас. Перекрестная маржа – это маржа, которая рассчитывается по всему э, доступному балансу. Изолированная только по той сумме, на которую я открою позицию. То есть, если вы… Э, перекрестная, используем перекрестной маржи, может э, повлиять и привести к тому, что у вас полностью весь счет обнулится при э, открытие позиции даже на часть счета, а изолированная, если вы открыли на там, половину счета, то только вот эта половина счета может у вас обнулиться при торговле. Поэтому изолированное, наверное, более предпочтительно использовать. Ну Подробнее я при обзоре Bybit про это рассказывал. Все это плечо и наличие там перекрестной или изолированной маржа, все это настраивается для каждого конкретного инструмента. Вот это имейте в виду. И опять же плечи там для. Например, биткоина может быть выше плечо, а для каких-то альткоинов плечо максимально может быть ниже. Но больше десятого плеча это очень стрёмно начинать торговать для вот а, такого. Потому что десятый плечо при волатильности, которая присутствует на криптовалютах, ну это более чем достаточно, такие а, горки, что мне кажется больше смысла большого нет. Очень велик будет риск срабатывания а, ваших стопов. Ну давайте, у нас цели не было заработать, у нас цель провести демонстрацию, поэтому мы сейчас, я поставлю стоп-лосс поближе, 376, и 375 открыли, 376, соответственно, стоп-лосс. Можно лимитированный ордер поставить, вот у нас сейчас три ордера, у нас лимитированный стоит на закрытие, стоп-маркет, и take profit маркет мы его удаляем. Выгоднее, конечно, лимитированными заявками закрываться по профиту. Ну и стоп уже, да, действительно, стоп придется ставить, чтобы, не дай бог, наша позиция не ушла в большой минус. Все, и вот у нас позиция есть. Профита нет, есть стоп по 376. И сейчас лимитированная заявка 374 на закрытие нашей позиции. Все, ждем, когда что с первой сработает, профит или стоп. Сюда подходит непосредственно к нашему уровню стопа. Вот 76 у нас стоит стоп. И буквально так. Сейчас он должен уже сработать. Все, стоп сработал. И давайте посмотрим история сделок. Посмотрим, по какой цене произошло, произошло закрытие. Вот мы продали по 375. Закрылись 376.040. И вот про составил 0.340. 4 центра. Ну, это нормально. То есть, в любом случае, при работе стопа будет у вас присутствовать. Вот видите, как хорошо используют стопы, потому что дальше, видите, цена пошла намного выше. То есть, стопы при работе на секции деривативов, это, в принципе, обязательно. Ну, и кто хочет торговать контрактами CoinMarket, бессрочными, к примеру, то там будет маржа определяться при помощи криптовалюты. Ну, подробнее я не буду сейчас сдаваться в тонкости. Ну, Самые базовые это как бы контракты, которые определяются а, бессрочные контракты за USDT И соответственно по остальным можно посмотреть как раз в Binance есть вот Академия и там подробно все это описано. Просто тут ну, возможности такое количество, что все уложить и упаковать в одно видео, наверное, просто невозможно. Еще забыл сказать, есть такая очень интересная фишка, как конвертировать маленькие балансы в BNB. Иногда остаются какие-то вот остатки там по одному доллару, по полдоллара, которые даже и продать невозможно и выставить вот Solana там 0.05 долларов. Можно это конвертировать в BNB. Давайте нажмем эту клавишу. И вот это вот выбираем мы салану, Выбираем давайте троны. И все, вот эти две монетки мы конвертируем сейчас. И получится 0,03 BNB. Комиссия 2%. Ну да, комиссия приличная, но все же это удобно и можно конвертировать. Зато все вот эти вот остатки, особенно если их много накопилось, подтвердить. Идет конвертация. Все. И теперь смотрим на основной баланс. Все. Все вот эти пропали. Остатки остается только BNB, Project Galaxy вот у меня гал. И UIST. На этом все. Спасибо всем за внимание. Итак, информации слишком много. Для базового уровня начала торговли этого достаточно. Уже более подробно лучше самостоятельно покопаться, потому что, скорее всего, это будет не всем интересно. Большинство торгует именно вот такими основными вещами.